Слушай, я там тебя заметил. Очень приятно. В другом шел. А, мне показалось интересно, если бы тут пообщаться. Класс на спешишь Что надо сделать ничего не надо сделать просто я подобщаться подошел все нормально давай еще надо сделать как тебя зовут как мы будем общаться, как, как, общаться. Как, как, как люди как люди да меня вася зовут как вася очень приятно за очень интересное имя Спасибо. а ты здесь наверное за покупками ходила да? я да я решила послушать банковскую карточку. кризис да у меня нет кризиса. он только Надеюсь, правильно. Конечно, как у Это же самое. А ты, наверное, где-то здесь недалеко э, работаешь? А, далеко. Отсюда. Далеко? Да. Ага. Значит, приехала... Так... Ну, как в пределах Ну, я понял. Да. Я тоже. Да. да, это здорово. Ты, наверное, чем-то таким творческим занимаешься? А чем нет. чем-то мне кажется? Нет? Нет. С цифрами какими-то работаешь? Да. Экономист? Нет. Аналитика какая-нибудь? нет. Быть такой. Я, знаю, я знаю женщину -пагомиста. Я знаю женщину-пагамиста. Я знаю женщина пагамиста а чем тогда? А, ну, я скажу так, свободно в ты пониматель? Нет. Я бы просто так пониматель, поэтому... Нет, нет, нет, нет, соб... нет, нет, что то не трогнет, скажи, свободно по жизни. Да. Что хочу, ты летел. Да? Абсолютно. Свободный художник? Вообще просто. Сама теперь суть. Паршивомонетчик. Что? Паршивомонетчик. Да, я мошенница. Я реально мошенница. И давно ты так начала? Ну, буквально детства. Как родители научились. Последственное? Последственная. Не боишься? На цыганку не походу. Э, нет, я не цыганка. Просто мошенница. Я просто мошенница. Поэтому не вот не а, ты, наверное, чужие банки как то опустошаешь. А за своим баку. я не готова сесть в тюрьму не прийти до господина. Ну, то есть мошенница? Ты ты может, по-разному? Или жить? честно? По честному. Я по-честному мошенница. Веселый человек. Особенно. И позитивный, наверное, да? Ну да. По жизни. Конечно, да. Тебя, наверное, не Хлеба легко. Мне бы там за 70 кулак делать. Да, это все фигня. Да? Да. Я подорожал в стране. Я знаю. Я я не не только, я только хлеб. <laughs> а? То Тут не будешь питаться. Конечно, почему нет, да. чем хлеб наверное да? конечно то есть наверное на ди диету соблюдаешь я люблю много есть и вкусы. а у меня так к сожалению не получается почему а я предрасположен к полноте да, и ладно, я... фигня и фигня они мне это? приходится да, дофига чем с собой, собой заниматься чтобы не это а. не, раз, не, я, не я, разнесло я люблю булочки я шоколад все остальное везет тебе я уже не помню как они выглядят и выглядят тяжело мне в этом плане Слушай, слушай да, да, да. Я молодец понимаю, я на работе тогда говорят слушаю слушаю Классно. слушаю Слушай, профессионально профессионально? я так и не понял, а что ты что-то занимаешься психологическая, что чем -то но ты интересно. если тебе на работе люди что-то говорят значит, они не говорят, я да. им говорю я другим говорю и это такая ну, цепочка на работе круговоров разговор в принципе Вы, знаешь, все другу что-то говорят Что просто разговаривай. Просто разговаривай о мошеннических операциях. Прикольно. Да, федеральный федеральные законы, все дела. Я, конечно догадываюсь. Например? Ну, ладно, я... Правоохранительные органы? Ну что, может быть, связано с этим? Нет, ну, что это тоже не для женщин. Да ладно тебе. слушаю Слушай, я одну девочку знаю, она была в УБПе. Вот в УБПе работает. Вот теперь мошенничество знаешь. Вообще как Жизнь многогранна. Вот столько да, да, людей да, встретить да. интересно. Согласна. Мне кажется, ты хороший человек. Не знаю, что ты мошенница, но ты хорошая мошенница. Я буду, Я такая да, непорядочная. А я на кого похож? На мошенника похож? Нет. Такой интеллигентный такой, да, слишком для мошенника? Ну, интеллигентный, я бы не сказала. Ага. <laughs> я не буду банально. такой. Ага. <laughs> я не буду банально. А на кого? чего? Норвегии и Дании. <связь> что-то такое, Вот не ассоциация Норвегии и Дании. Я похож на что, то приехал из Норвегии или Дании? Да. Ого. А, не банальный ответ. Не вообще не банальный. Ладно. Да. А, Ты, наверное, не любишься банально? Нет. Чисто, что банально для того, что я не банальная. Да? Согласен. Ага. Ты разносторонний человек, да? да. Любишь, что-то новое, легко. На подъем легкая на подъем любой человек на самом деле, это как? не любой человек не любой да не совершенно да. ну такая что пыгала что спрашивай что нет, нет? что-то я думал что это по -любому. Как-то так банально, неинтересно, совершенно не спортивно, непрофессионально. Да сказать, ладно, так. ну это не самое главное для тебя. Ну, давай, я думаю, давай. Каждый по-разному и да. расставляет конечно, жизнь. Конечно, да. Вот так. Вот как обмануть человека? Вот <с это твое. Нет, конечно, шутки, но как бы. Ничего, да? <свят> я этого ничего не говорил. А, хорошо. Okay. Я это первый раз так сказал. Окей, okay, хорошо. Вы запишу твоего телефона, позвонить сюда. запиши, пожалуйста. Вот смотри, я даже беру сейчас телефон, вот смотри. Вот. У меня не банальный <свят> <свят> айфон. Это что это был камень мой огород? <свят> я просто пойду. <свят> банальный айфон. На самом деле удобно. Да? Да, он еще синхронизируется с всякими разными штуками, поэтому... Ой, я поэтому ничего не понимаю. А, ну тогда ладно. Нет, слишком все слушают. Если тогда... кто звонит, написать, приедет. И. звонок, отклонил звонок, мне болит. И ты на этом не пользуешься? Давай, иногда. Вот. Ну, стараюсь, нет, потому что мир с ума сошел. Согласен. Ладно, тебе хорошего вечера. Это... Давай пять. вообще